Всем привет, вы на канале Анимеку, озвучиваю я, Редап, и это ТОП 6 грустных романтических аниме. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора, и Вместо место данного топа не имеет значения. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. Первое место. Невиданный цветок впервые увиденные в апреле 2011 года и охватывающие такие темы как драма сверхъестественное и кусочек жизни у нас есть Грустное романтическое аниме, известное как Анохана, цветок, который мы видели в тот день. История фокусируется на друзьях Менмы, которые встречаются через пять лет после ее смерти, чтобы помочь ей вспомнить и исполнить свое желание, чтобы она могла перейти за гробную жизнь. Анохана это одно из самых разлезаточивых аниме, которое было выпущено, и его следует смотреть только тогда, когда вы действительно готовы плакать. Второе место Orange С его первым эпизодом, выпущенным в июле 2016 года, мы наблюдаем, как разворачивается история, когда наша главная героиня получает письмо от своего будущего «я», предупреждающего о том, что должно произойти. Наша главная героиня зовут Нахота Камия. И когда она начинает свой второй год обучения в средней школе, она замечает адресованное ей письмо, отправитель которого находится с десятилетним будущим. Третье место F. История воспоминаний. В канун Рождества Хиро Хирона сталкивается с Мьяком и Амурой. Легкомысленной девушкой, которая одалживает его велосипед, чтобы преследовать похитителя кошельков. После того, как Хиро находит свой велосипед разбитым, а Мияко без сознания, они неожиданно проводят свой сочельник вместе. Это приводит ко многим вещам, варьирующимся между любовью, отвержением, принятием и, самое главное, воспоминаниями. Четвертое место ⁇ Беспокойные сердца. Для Харуки Судзумии и Такаюки Наруми жизнь прекрасна. Хакура признается и Такаюки, что он ей нравится, и узнает, что он чувствует то же самое. Все прекрасно, пока не случается ужасная авария, и все не начинает разваливаться. Из названия этого аниме стало ясно, что оно охватывает грустные моменты и попадает в жанры драмы и романтики. Пятое место. Безоблачное завтра. Это аниме рассказывает нам о том, как люди жили под водой и использовали силы известные как Эна, чтобы дышать под водой. Когда группа людей решает, что они хотят жить на суше, а не в море. Они теряют способность дышать под водой. Впервые увиденная в октябре 2013 года, у нас есть история, которая повествует о грустных и не смешных моментах, травматических и романтических темах некоторых детей, которые вынуждены посещать школу на суше и покидать море. Шестое место. Белый альбом. Это аниме берет на себя путешествие по жизни восходящего идола певицы по имени Юки Марикава и студентки колледжа Той и Фудзи и как их отношения продолжаются в мире, где Юки становится все более и более известны, как Тоя относится ко всему и что это значит для их отношений вместе. А, всем спасибо за просмотр. Вы были на моем канале, не мекун. Ожидайте новых стопов и до новых встреч.